Пару слов о колодце. Значит, ну, мой дачный участок, где я пытаюсь все сделать своими руками. Вот, в частности, колодец. Ну, как колодец своими руками? Пригласил бригаду выкопать. Ну, заплатил, все нормально. Да, но бригада так копал довольно-таки медленно. Поэтому я, когда было время, спускался там. Сам немножко подгребал, что-нибудь. Ну, в общем, Суть работы понимаю к чему видео Значит, по поводу шаманов которые ходят в воду вот я когда я просил вырыть этот колодец вот честно говоря хотел чтобы он у меня был рядом прям с дорожки все вот ее замыл, сейчас загрязнил, но ну, вот дорожка вот положил им картонку говорю вот здесь должен быть колодец шаман с рамками ходил ходил Говорит, нет, здесь, как говорится, воды нет Вода будет буквально, говорит, водяная жила В двух метрах туда Я говорю, ну давайте, чтобы краешком заставал ее Альтернативный вариант Ну и что вы думаете? Сейчас вот подойдем к колодцу. И вот смотрите, там где насос Как раз бьет воды, А вот если Они копали, где я ткнул пальцем Они бы как раз на живу попали А так как говорится, взяли, сдвинули в бог. Зачем сделали? Не знаю. Нет, пипец, короче, на... Это обманывают народ. Шаманы. Нет, может, как повезло, я тоже не шаман. Но, тем не менее, факт то, что рамочки, они, наверное, нифига ничего не показывают. Вот если бы я сказал, где я сказал, они копали, то у меня бы четко по центру колодца как раз бородничок и бил. А сейчас получается немножко сбоку. Ладно, вообще вы не ушли. Еще метр на полтора вбок, а тут воды, наверное, вообще не было. А все было просто.